Всем привет! С вами Виктория. Спасибо, что заглянули ко мне на кухню. Сегодня готовлю недорогой бисквит для шикарного торта. Я думаю, что вы уже догадались. Готовить мы будем морковный бисквит. Такие бисквиты получаются очень яркие, сочные, вкусные, красивые. Прекрасно подойдут просто в качестве пирога к чаю, либо для морковного торта.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 Сюда же добавляю 70 мл растительного масла, у меня масло ореховое, можно любое растительное. И еще раз недолго перемешиваю миксером, слишком не увлекайтесь, чтобы яйца с сахаром не осели и масса осталась пышной. Затем добавляю сюда 220 грамм муки, орехи и разрыхлитель, у меня здесь 2 чайные ложечки.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 Посмотрите, какой красивый, румяный получился у нас морковный пирог. Даем ему полностью остыть, достаем его из формы и разрезаем на нужное количество нам коржей. У меня это три коржа. Шапочку я срезала. Я его готовила для торта. Как я приготовила этот торт, вы сможете посмотреть в одном из последующих видео. Бисквиты получаются очень такого красивого характерного морковного цвета, сочные, вкусные, с приятной кислинкой цедры лимона. Это просто воплощение вкуса, обязательно попробуйте приготовить. А я всем желаю удачной выпечки, приятного аппетита и до новых встреч! С вами была Виктория!